Всем привет! Чтобы получить PDF-файл с SEO-аудитом из Netpeak Spider, вставьте адрес нужного сайта и нажмите на кнопку «Старт». Как только программа просканирует все страницы и закончит анализ полученных результатов, вы сможете экспортировать аудит прямо с главной панели инструмента. Можно даже на Google Drive. Давайте покажу, как выглядит полученный отчет. В нем есть кликабельное содержание, чтобы вы могли легко перейти к любому пункту, например, Сводки по результатам проверки, диаграммам по оптимизации метатегов или таблицы с найденными на сайте проблемами. Конечно, чем больше данных вы получите в ходе сканирования, тем более полным и полезным будет этот отчет. Кстати, вы можете генерировать его даже на бесплатном тарифе для любого просканированного сайта.